Есть что-то большее чем ум, Они ума не ума не ум, не ум, не ум, Шум, есть что-то большее, чем ум, а не ум, а не ум. Испресс прогресс, из тебя собери конгресс. Машина, машина, прогресс. Из тебя собери конгресс. Да пошел ты, лес. Из тебя вышел и в себя влез. Из тебя вышел и в себя влез. Из тебя вышел и в себя влез. Из тебя вышел и в себя влез. Аниумани.